и мы плавно начинаем подходить к блоку маркетинга, на который сейчас выйдет Антон. Вот это самый главный камень преткновения, который не был доступен буквально 10 лет назад, и мы не могли его использовать в нашей стране. Именно поэтому недвижка развивалась по другой траектории. Но сегодня а, все это начинает кардинально ломаться. Ну, то есть, видите, это совершенно в другую сторону, совершенно по-иному. Но при этом те, кто заходят на рынок сегодня свеженькие, да, или те, кто обучаются за границей, или подглядывают, допустим, за тем, что делают американцы, они что делать по-другому. И они берут и нагинают тех ребят, которые на самом деле являются профессионалами. Когда они по 20 лет продавали недвижку, они супер продавцы, они нереально крутые, но они сидят в своих офисах, и люди не заходят. Понимаете? И с каждым днем все меньше и меньше заходят, меньше и меньше. Потому что кто-то их где-то перехватывает. И вот это где-то, это интернет. То есть, когда мы ловим этого клиента на этапе запросов в интернете, он еще не дошел до этапа бродить по улице, стучаться в агентство, стучаться в квартиры, стучаться к застройщикам и т.д. и Он еще до этого этапа не дошел. Но мы его схватили, мы можем иметь меньшие компетенции в продажах теоретически, чем, например, кто-то, кто работает 20 лет на вторичке. Но из-за того, что я уже этого клиента зацепила, и он не дошел до того, кто раньше работал, я ему, скорее всего, продам. И если таких, как я, много, соответственно, в какой-то момент люди на вторичке будут сидеть и думать, которые просто через баннера, расклейку саан, авито. и Авито. где люди? То, что сейчас происходит в большинстве городов, а людей нет. А пацану Авито не звонят. Или стали меньше звонить. Или я по 200 объявлений размещаю, у меня очень мало откликов. Или отклики не заинтересованные. Откликов много, но они не целевые. Что делать? Просто в вашем регионе уже появляются люди, которые потихонечку, потихонечку у вас перед носом сгребают всю толпу. Вот в чем проблема.